Здравствуйте! Вас приветствует компания АвтоТотем. Рады вам сообщить об открытии нового учебного центра на Павелецкой. У нас вы можете пройти обучение по следующим видам работ. Беспокрасочное удаление вмятин на кузове автомобиля, реставрация кожи, винила, пластика и тканей, ремонт сколов лобового стекла. Также возможно пройти обучение по детейлингу. На сегодняшний день в рамках детейлинга компания предлагает пройти такие виды обучения, как профессиональная восстановительная полировка, химчистка, нанесение защитных составов на кузов, стекла, диски и фары автомобиля, а также нанесение защитных составов на кожу, пластик, ткань, винил. Добро пожаловать в учебный центр «Автототем» на Павелецке. Спасибо за внимание.